Здравствуйте, друзья, с вами Алена. И сразу подпишитесь на канал в YouTube, для получения новой информации, заработок в интернете и разных направлений курсов. Представляю вашему вниманию, что конкретно вы получите от прохождения курса. Как создать свой доходный инфобизнес с нуля. Конечно, я могу подробно перечислить все навыки и меня, все выгоды, которые вы получите после прохождения курса. Это умнее создавать сайты, вести рассылку. Создавать информационные товары, раскручивать свой бизнес и так далее. т.п. Если разбить каждый из названных пунктов подробнее, то получится еще множество пунктов. Вы можете по выше приведенному подробному содержанию уроков проследить все то, чему вы научитесь и какие выгоды для себя получите. Но главное из всего этого, главная выгода, ради которой вы обучитесь всем этим навыкам и умням, это ваш собственный доходный инфобизнес. Именно его вы и получите после прохождения курса. Снизу нажмите на ссылку и зарабатывайте в интернете.